После чего долгое время был в шоке, а после и вовсе сошел с ума. Я выяснил, что находилось в том портале. Просто представьте себе такую картину. Билл Сайфер принимает грёбаный душ. Я выяснил, что находилось в том портале. Просто представьте себе такую картину. Билл Сайфер принимает грёбаный душ.